Всем привет! По просьбе наших подписчиков мы возвращаем тему восстановления аккумуляторов. Ну и также, кто смотрит это видео впервые, данная информация будет крайне полезна. Речь пойдет о не совсем восстановлении, будет более правильным говорить не о восстановлении, а о улучшении состояния аккумулятора, так сказать, в режиме реального времени. Перед вами сейчас аккумулятор 75 ампер-часов. Срок его службы уже пять лет, и он уже начал терять свои емкость. В данном случае это не сульфатация. Я его только что снял с автомобиля. Вот напряжение на его клемах 12,8 вольт, что на первый взгляд довольно неплохо. Но он уже отработал заявленный срок службы, и мы наблюдаем явное старение а именно разрушение активной массы положительных пластин но также в свою очередь незначительное разрушение и отрицательных но как правило в большей степени разрушаются именно положительные смысл данного способа заключается в смене полярности то есть частичного восстановления активной массы положительных пластин за счет ресурса отрицательных данную процедуру чтобы достичь максимального эффекта желательно делать при появлении первых же симптомов потери емкости ввиду своего старения то есть по возрасту это от 3 до 5 лет три года это так называемый гарантийный срок после которого начинаются разрушение пластин и желательно по горячим следам провести такую процедуру чтобы добиться максимального эффекта улучшения Итак, первое что мы делаем это разряжаем аккумулятор полностью до 0 и заодно проведем тест на емкость ну тест такой колхозный при помощи обычной галогеновой лампочки подключим наше зарядное пока что не включая в сеть такой нагрузки будет мало поэтому мы добавляем лампочку и заодно посмотрим сколько часов она у нас проработает так мы видим что под нагрузкой которую потребляет лампочка напряжение у нас просила до 12 3 все засекаем время и смотрим и так прошел ровно час с момента начала разрядки нашего аккумулятора ну в совокупности лампочка вентилятор ну где-то 4,7 и 7 ампера у нас идет разряд, и уже через час, смотрите, уже критическая точка. Это, конечно, совсем никуда не годится. Это уже означает, что емкость аккумулятора нашего уже никакая, и теперь уже двигатель не заведется. Ну теперь осталось дождаться полной разрядки аккумулятора и приступить к следующему этапу. Итак, лампочка у нас полностью потухла давайте проверим напряжение на клемах, напряжение чуть меньше вольта до полного затухания лампочка проработала два с половиной часа то есть для такого емкого аккумулятора 75 ампер часов это крайне плохой показатель в данный момент плотность электролита максимально низкая данный аккумулятор не обслуживаемый и корпус его непрозрачный черный просветить фонариком и посмотреть уровень электролита у нас не получится нет смысла его переделывать в обслуживаемый аккумулятор а достаточно проделать отверстие как угадать центра примерные центра банок можно легко по наличиям вот таких ребер отделяющих каждый отсек банки ну и сверху, если присмотреться, можно видеть на некоторых аккумуляторах круги так предполагаемых крышек. Я уже маркером наметил места. Сверлить я не рекомендую, потому что все опилки и стружки могут попасть вовнутрь. Нам это не нужно, поэтому проще всего это сделать паяльником. Мы их проплавим, эти отверстия, и заплавим клей пистолета. как показала практика обслуживать больше его обслуживать нет смысла и делать мы это не будем данную процедуру в принципе можно и вообще не делать эффект от этого намного хуже не станет ну то есть еще немножко выиграть емкости за счет добавки дистиллированной воды почему именно я делаю именно на этом этапе когда аккумулятор разряжен так как у нас плотность максимально низкая мы ее еще дополнительно разбавим водой тем самым увеличив внутреннее сопротивление аккумулятора это нам позволит более плавно проводить процедуру переполюсовки аккумулятор будет меньше кипеть и греться так я сейчас проведу одноразовое обслуживание так добавляем воду можно заплавить отверстие ну и заключительный этап заряжаем наш аккумулятор при помощи той же лампочки для этого понадобится любое зарядное устройство подключаем к минусу Плюс зарядного устройства, минус зарядного устройства к одному из выводов лампочки, второй конец лампочки соответственно, к плюсу нашего аккумулятора. вот Зарядка у нас началась в обратной поверхности. Конечно, лучше производить зарядку. В обратной полярности импульсным методом то есть низкочастотным генератором это видно сейчас по лампочке что зарядка идет у нас импульсом таким образом пластины намного лучше формуются гораздо меньше нагрев аккумулятора в целом хоть и на моем устройстве имеется регулятор тока но все же без лампочки подключать не рекомендую Итак, наш аккумулятор зарядился до максимального значения заряжался он двое суток примерно с такой частотой как видно внутри по индикации то есть на низкой частоте примерно 35 герц вот если сейчас я включу сглаживающий конденсатор то мы видим максимальное напряжение заряда это очень хороший результат 14 7 вольт обычная зарядка с первого цикла заряда такого результата не добиться. Это как минимум придется раза-три разряжать полностью и заряжать полностью аккумулятор, что конечно очень неудобно и занимает очень много времени. Итак, какую выгоду можно отметить такой методики переполюсовки? Я имею в виду низкочастотные и импульсные. Ну, первое, самое главное, что отпадает необходимость долгого разряжание и заряжания аккумулятора за счет методики низкочастотного импульсного заряда пластины формуются на ходу но ну, в качестве нагрузки используется внут внутренний вентилятор который при обрыве импульса работает от аккумулятора ну и вольтметр второе это практически отсутствует нагрев он был на самом начальном этапе когда когда мы заряжали аккумулятор через лампочку все когда лампочка погасла и мы подключили зарядное напрямую нагрева уже не было совсем Итак, я сейчас отключу зарядное от сети вот и мы видим напряжение на клемах зарядки под нагрузкой того же вентилятора который сейчас работает от аккумулятора и вольтметр то есть, как мы видим, довольно неплохо аккумулятор зарядился, даже 13,7 держит пока. Ну теперь я подключу галогенку и мы посмотрим примерно, какую емкость набрал наш аккумулятор. Ну, точнее сравним начальный результат до переполисовки и уже после переполисовки. Вот мы видим 13 вольт держится под нагрузкой. Это довольно-таки неплохо. Но теперь разряд я буду проводить уже не до полного затухания, а до предельного напряжения разряда. Это до 10 вольт. Ну, затем его обратно заряжу и уже данный аккумулятор отправится на дальнейшую службу на автомобиле. Всех, кого заинтересовала тема переполюсовки в целом, думает заинтересует данная методика. В начале зарядки... Я заряжал более высокой частотой в районе 50 Гц, ну и со временем эту частоту понижал до минимальной чтобы был достаточно большой промежуток между зарядом и разрядом и так 6 часов проработал под этой нагрузкой аккумулятор результат меня конечно впечатлил учитывая то что заряжался он один раз конечно это его еще не максимальная емкость все равно понадобится еще какое-то время в течение месяца ну это уже в процессе работы этого аккумулятора, он свою емкость еще доберет. То есть когда уже 100% отформуются пластины, он уже будет часов 8 светить эту лампочку. Ну и на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Пока!